Всем привет, ребят! С вами дядюшка Али Шоу. И сегодня у нас подборка детских средств передвижения, от которых ты просто офигеешь. Ребят, я надеюсь, вы поддержите меня большим пальцем вверх и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. А также, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик. Еще, ребят, обязательно смотрите до конца. В конце специально для вас у меня конкурс на 1000 рублей. Ну а теперь скорее бегите за чайком и вкусняшками, присаживайтесь поудобней. Выпуск обещает быть интересным. Погнали!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 Хоть по характеристикам модели является обычной игрушкой, зато по внешнему виду производит впечатление на буквально всех прохожих и проезжих людей. Хотите, покажу вам автомобиль, на котором смело можно кататься даже по бездорожью. Встречайте, Уиллис Команда. Первое, что бросается в глаза его широченные колеса. Лично мне еще понравился и окрас. Красивый вид цвет оранжевый. Машинка полуоткрытая. У нее есть крыша, но нет окон. Да и учитывая расположение сидения, не промокнуть под дождем не выйдет. Местечко здесь хватит на одного. Но ничего, имея такую тачку, скучать не придется. Представьте, что вы едете там куда-нибудь отдыхать или просто празднуете что-либо. В таких случаях мы привыкли больше внимания тратить на людей, а не на внешний вид окружающих тачек. Так вот, это именно тот вариант, который станет идеальным помощником в этих мероприятиях.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 Но ну, а в прошлом конкурсе победил Дмитрий Урич. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока!